iPhone H это стеклянные задние и передние панели запихнуть в зеленые полосы. Лично я жду, чтобы данную функцию, фишку допилили уже в следующем iPhone X 2018 года выпуска. Чуть iPhone X не упаскали. Всем привет! У микрофона Артем и Apple Finder вещает. iPhone X по праву можно назвать отличным, я бы даже сказал, самым лучшим смартфоном в уходящем 2017 году. Имеется у этой трубки множество как сильных, так и слабых сторон. Поэтому сегодня в этом ролике поговорим с вами о топ-10 функциях, точнее фишках данного смартфона, ради которых стоит любить и ненавидеть этот аппарат одновременно. Устраивайтесь поудобнее, полетели! Я очень рад тому факту, что за последние 3-4 года инженеры компании все-таки обновили внешний вид смартфона. Стеклянные задние и передние панели в паре с алюминиевой рамкой по периметру выглядят просто потрясно, что-то в духе iPhone 4 4s, проще говоря. Но, в силу закругленности и прочих аспектов, на некоторых участках стекло и алюминий состыковываются не самым лучшим образом, особенно это ощущается при подобном движении. 5,8 дюймов дисплей запихнуть в довольно-таки компактный корпус – это действительно что-то. Более того, по факту iPhone X можно назвать безрамочным. И iPhone H – это первый смартфон Apple с технологией OLED, поддерживающий HDR, имеющий хорошие углы обзора и так далее. Опять же, в силу довольно странного и неординарного мышления в компании, диагональ iPhone X гораздо меньше, к примеру, чем у той же плюс версии iPhone'ов. И это довольно странно, но в то же время забавно, поэтому ссылочку на специальную статью, где об этом рассказывается поподробнее, я на всякий случай... Оставил в описании под этим роликом. Про ряд проблем с дисплеями новых айфонов я думаю, вам напоминать не стоит. Про зеленые полосы, не несрабатывание на морозе и так далее и тому подобное. Если бы завезли поддержку 120 Гц, было бы просто шикарно. А так отдавать за люксовое устройство, да еще и с такими проблемами, почти от 85 до 90 тысяч рублей. Ну, довольно странное решение. Технология новая, быстрая, классная, в каком-то смысле даже лучше, чем Touch ID. Более того, она мне нравится. Просто взял свой смартфончик, вот так вот приподнял, и он тебя узнал, и тем самым разблокировался. Однако, почему я не могу добавить более одного скана лица в свой iPhone почти за 90 тысяч рублей? Apple, что за фигня? Почему, значит, в iPhone с Touch ID можно тыкать пятью пальцами, а в iPhone X нельзя? Ну, в плане тыкать пятью лицами. Короче говоря, вы поняли. И еще, если с Touch ID штука довольно классная, удобная и быстрая, то есть можно разблокировать iPhone из практически любого положения, хоть ты его вот так вот поверни, пальцев вообще, точнее, сканеру будет абсолютно чихать и по барабану как ты его держишь, то с iPhone X такой трюк, к сожалению, не пройдет. И да, технология работает классно, но не ахти как быстро, поэтому лично я жду, чтобы данную Функцию, фишку допилили уже в следующем, iPhone X 2018 года выпуска. Еще одно новшество, при помощи которого работают Face ID, Animoji, портретные селфи на фронтальную камеру. И, кстати, если вы не знали, то у iPhone X есть довольно-таки классная функция. Если вы постоянно смотрите на свой аппарат, то он будет следить за вами и не даст тем самым экрану потухнуть. Удобно ли это? Еще бы. Но вот незадача. Эти все самые датчики, опять же, по приближению, фронтальной камеры, опять же, вот это вот true depth и прочие вот эти вот все радости, они расположены на своеобразной челке, либо же островке, как это еще называют. И все вот это вот немного портит внешний вид смартфона. Более того, портретные селфи выходят не всегда идеально, а анимированные эмодзи можно было бы реализовать фактически на всех старых iPhone, благо для этого нужна обычная фронтальная камера. Я когда узнал об этом, немного подрастроился, но, кстати, закинул эту новость к себе в твиттер, поэтому, если вы еще не подписаны, где я пишу, кстати, много чего интересного по делу и не очень, то рекомендую подписаться, ссылочка, если что, есть в описании под этим роликом. Большинство софта выглядит действительно круто на экране нового iPhone X, однако не все приложения еще толком оптимизированы под новый дисплей аппарата. В то время как у схожего по характеристикам и даже внешнему виду, либо же стеклянному дизайну iPhone 8 Plus, к примеру, подобной проблемы нет. Знаете, мне вот что-то вот прям внутри подсказывает, будто далеко не все разработчики, особенно старых приложений, которые уже плевать хотели на все эти разрешения, какие-то оптимизации, будут готовить свой софт под новый экран данного iPhone X. Оптику в десятке также подтянули, портретные снимки на основную камеру стали гораздо лучше в сравнении с iPhone 7 Plus, однако, знаете, огорчает тот факт, что то у того же iPhone 8 Plus стоимостью от 50 плюс-минус 1000 рублей основные камеры точь-в-точь -точь такие, как у царя горы смартфонов Apple iPhone X. Если бы завезли каких-нибудь эксклюзивных опций, опять же фишек, за которые бы стоило бы переплачивать, то тогда все понятно. А так, ну как-то so-so. В 2017 году компания Apple сделала то, чего так долго добивался Стив Джобс с 2007 года – Телефон без лишних кнопок и клавишей, только экран, только почта, только видео, только приложение и весь остальной контент и прочая информация у вас на ладони. Большинство жестов очень удобные, классные, например, как переключение между приложениями и так далее. И снова, в силу экрана во всю лицевую панель, либо этих самых жестов подпортили клавиатуру. Переключать языки адски неудобно, постоянно нужно либо перехватывать смартфон, либо иметь просто огромный ручки, либо чересчур длинные пальчики. Новые жесты, анимации, обои, сочетание клавиш или кнопок – все это чудесно. Мне очень импонируют новые динамические, либо же живые обои паре с эксклюзивным рингтоном. Однако, большинство этих штук, ну окей, за исключением анимаций тех же динамичных либо же динамических обоев, как они там правильно называются, можно сделать практически на любом iPhone в пару кликов за пару минут, и причем при проделывании определенных процедур, например, при установке рингтона, не потребуется даже компьютер. Стандарт защиты от воды и пыли IP67 сохраняется еще со времен iPhone 7 и 7 Plus. Возможно, Apple выдерживает свой собственный какой-то, опять же, некий стандарт пыли- и влагозащиты, но почему нельзя было сделать на iPhone 8 и 8 Plus IP67, а в iPhone X подвести IP68? Какой-то, опять же, странный ход со стороны нашей любимой яблочной компании. На момент записи ролика iOS 11.1 на этом смартфоне работает хорошо. Не могу сказать, что идеально, но без особых, опять же, багов, тормозов, зависаний. Оптимизация, как всегда, верхний шалон компании Apple. Но, опять же, на устройстве почти за 90 тысяч рублей встречаются крайне какие-то неприятные и очень странные вещи, которые от которых просто, я не знаю, в жар, в пот бросает. Ну вот не объяснить их ничем другим, серьезно. Например, пробовала я делать фото в портретном режиме, студийное освещение моно, что-то такое. И, знаете, вышло не прям как хорошо, но тем не менее поиграться, посмотреть, что это такое, можно. И тут же я сразу же решил попробовать сделать такую же фотографию, но уже... В нормальном освещении, в цветах, как это и положено. Итог, я быстро переключился с одного режима на другой, и смартфон, что правильно, благополучно, завис. Сначала он завис, потом приложение камеры сломалось, и это все вылетело. Чуть iPhone X не упустили. Хорошо, подумал я, сделаю такую же фотку в точно таком же формате, либо же режиме, еще раз. Но дурак ты, темый и не буду я тебе делать никакие фотографии в сценическом или каком-то там освещении в цвете в итоге телефон повторно завис приложение камера крашнулась все вылетело и в итоге не получилось у меня сделать такую фотографию и вот такими вот мелочами я Прямо остался крайне недоволен. Серьезно, не то, чтобы их прям было много за пару дней использования, но они встречались, и это, блин, пипец как неприятно. Я, кстати, подумываю насчет темы для ролика, как из практически любого iPhone сделать что-то вроде iPhone X или iPhone 10. И... Как вообще вам такая идея? Если нравится, то давайте соберем немножечко лайков, и если их будет достаточное количество, то так уж и сделаем, почему бы и нет. Ну и пишите, соответственно, ваше мнение в комментариях, может быть, хотите увидеть какие-нибудь другие ролики по теме iPhone X. Вот такая история. Не забывайте оценивать данное видео, а также делитесь этим роликом со своими друзьями в социальных сетях. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!